Из-за долгой буферизации, к сожалению Мы, как вы видите, попадаем В ситуацию, в которой бары вообще не поняли Что сейчас произошло и то, что у нас уже Идет лайв, но на самом деле Это пистолетка, ребята уже, по всей видимости, определили Стороны, и это первая карта Сегодняшнего Best of 3, карта Day Nuke. I love music, enable, жечке Био и К10 За команду Новая Земля, первый минус, кстати В их исполнении массивный <laughs> Он же массив. Лалапейн, Trust Кусакабе и Карусель за команду Импульсивные движения Какой залет Какой залет от Лалапейна Био два... Да, Био, все правильно Два минуса в ответ Траст разменивается с К-10 И К-10, находясь на девятке Все-таки Всех убивает Убивает остатки команды ИМ, они же импульсные Они же импульсные движения Еще в матче становится 1-1 Нолик в пользу коллектива Новая земля Именно так называется Одна из команд, хотя здесь она подписана New Land, но тут как бы Опять же, ситуация по-другому Нельзя По-русски я бы с радостью подписал, конечно Но нет русского языка, здесь нет такой поддержки а, ну что, К-10, спрей куда-то там в молоко. Все-таки удается забрать траст, попытаться прихватить еще кого-нибудь. Но ну, тут уже верные тиммейты подскакивают. Био два минуса. И еще а, в догоночку один фраг, по-моему, от I Love Music. Может быть, и не один, может быть, там ляпнул парочку даже. Но ну, это вообще, в общем-то, не стреляться. Хоть один, хоть два. В сути, это не меняет. Единственное, что можно точно сказать Что экономический раунд от команды импульсивные движения Остался позади и стал не самым успешным экономическим раундом До постановки бомбы дойти не удалось Да и, в общем-то, киллы поделать тоже наверняка хотелось, но не вышло Опять под радио Под рампы у нас выстраиваются ребята из команды ИМ а, ну и как бы ноль, естественно, тоже продолжают держать. Первым погибает уже тот самый Месси. Следом за ним погибает и Карусель. К-10 вместе с Био там достаточно неплохо разбираются, в общем, позиционно. Под рампы выйти точно не удастся. Уже как бы не хотели игроки коллектива ИМ. И последние два игрока Атаки в данный момент э зажаты, по сути, в своих позициях. Кусака Б минус Био. Ну и тут же разменный минус от I Love Music. И что? Кусака Б. От, от, от, ничего себе Хороший решотик успел сделать Ну, К-10, конечно, разменял Можно было, в общем-то, и не доводить до гибели тиммейта Чего уж здесь эм, Греха таить Ну, ладно, продал тиммейта, это как бы не страшно Как сами Александр, как семья Спасибо, Дамирчик, все Шикарно, замечательно, супер Большое спасибо, что поинтересовались Слава богу, все Хорошо Ну что, Первый девайсный раунд. Вот сейчас, в общем-то, будет раунд, который задаст темп во многом вообще по всему матчу. Даже не только Картиню. Все будет зависеть именно от действий игроков атаки, как они заявят себя на своих калашах. Пока обоюдные прострелы по, -по, -по факту, наверное, более выгодные для игроков обороны. Потому что... Ой-ой-ой-ой-ой, перестрелочка неожиданная. Карусель разменивается, по-моему, насколько я понимаю, где-то под под скрипом. Кусакаба забирает I Love Био участвует в перестрелке. Также Гедет там под рампами, что ли? Нет, с девятки, прошу прощения. Траст минус enable. Ну, в общем-то, тут, конечно, будет заниматься, наверное, точка Б, я думаю. Ну, мне как-то странно представить, что можно сейчас попытаться разыграть точку А. Однако, как вы видите, это все-таки точка А. Под спот Б не стали уходить. К-10. 10 хп достаточно символично. Ну и, конечно, 1-2... Здесь на ноге выходит из скрипа и отправляется отдыхать. Не печальнейшая история, конечно, про К-10. Когда ты остаешься один с лоу-хп против целой толпы, а конкретнее двух соперников. Ну, здесь, скорее всего, ты погибнешь с разменом. Это прям железно-железно. Это надо быть, ну, совсем прям очень-очень-очень низкоуровневыми игроками, чтобы такой клатч проиграть. Ну и как следствие 3-1, собственно, произошло то, о чем я и говорил. Это девайсный раунд, который задаст темп игры. Отсиделись, пострелялись, и в результате с разменами все-таки атака выиграла. Но следующий раунд, он же пятый раунд этой встречи, получается как бы уже не таким гладким. Там, кстати, появляется снайперская винтовка, которая будет играть на контроле улицы и при любых раскладах вещей. Эта снайперская винтовка может э, принести много головной боли в команде импульсивные движения. Но, конечно, есть всегда в каждой ситуации маленькая, а может быть где-то даже и большое. Э, но... Uh, здесь эта хитрость заключается в том, что если удастся захватить точку А, то АВП уже, по сути, останется uh, не у Но, как вы можете заметить, что-то тут как-то не совсем все гладко у ребят uh, с выходом И просто поджим в спину, закрывающий, по сути, этот раунд Замечательный и тайминговый поджим от I Love Music И К-10 добивает последнего выжившего игрока Команда Импульсивные движения приносят четвертый раунд своей команде. Ну, тут, конечно, не стоит забывать, что сильная сторона, абсолютно причем сильная сторона, это оборона на карте Дэнюк. И, в общем-то, команда Импульсивные движения во второй половине вполне себе могут свои как раз таки Импульсивные движения задемонстрировать нам. Но этот раунд, скорее всего, опять же, придется сливать, так как нет экономики и всего-навсего три дигла. Есть на всю команду То есть не совсем конкурентный бай-раунд, если можно вообще Это называть байраундом I love music, два минуса Минус от жачке со снайперской винтовки А Enable забирает кусокабы И массив последний Ну тут как бы мои полномочия Все Тут уж ничего не сделаешь. Ну, я не верю, честно сказать, в то, что можно с блоком вот такой раунд выиграть. Там, скорее всего, помимо того, что нет девайса и нет армора. Но даже если он есть, это в любом случае огромный нечеловеческий труд. Который, скорее всего, приложен здесь, в общем даже и не будет да. I Love Music спокойно расстреливает соперника Принося пятый матчпоинт своей команде И закрепляются в своем перевесе уже достаточно серьезные игроки из команды Новая Земля Напоминаю, кстати, дорогие мои друзья, что новая земля и импульсивные движения это два паблик сервера, которые сегодня решили в матче формата Best of 3 себя проверить на прочность, дескать, кто кого победит, кто окажется сильнее, ловчее, более прытким и более метким, так сказать. Ну, пока что новая земля как-то к успеху идут куда более уверенно. Даблкил от I Love Music, Сакабы минус, собственно говоря, он, и К10 а, минус карусель. Отстрелились, в общем-то, несколько игроков в каждой команде, но по факту, конечно, 4 в 1, этот отстрел совсем неровный. И команда Новая Земля, ну, тут как бы показали себя молодцами. Почему в килфиде буковки теряются? Такое бывает иногда. Вот многие, конечно, не знают на самом деле этой темы, потому что просто, просто не знают, не осведомлены в силу того, что, разумеется, не... Занимаются никакими комментированиями Николай Верещагин, спасибо вам за подписку на ютюбе а, Вот, а, бывает иногда КС когда спускается, Такое может произойти, что некоторые буквы Позже не прогружаются И в силу того, что Уже матч начался, у меня не было возможности Перезайти в КС, а это лечится Именно выходом, ну как бы Перезаходом, короче говоря а, И я не мог проверить я не мог проверить. Когда я уже зашел на сервер и обратил внимание, что часть букв потерялась, уже матч начался практически. Главное, чтобы Ваня прогружался. Ну, здесь вроде бы как прогружаются все... А, Худо-бедно Команда импульсивные движения пока прогружаются Немного хуже, но вот в центре фрага И со второго фрага, кстати, тоже Начинают этот раунд именно они И у новой земли, земли, земли, конечно же Появляются какие-то первые проблемы В этом матче, в принципе Потому что тот раунд, который они проиграли Я не считаю, что он был прям таким проблемным А вот же же они, ага Вот они, те самые проблемы, которые появлялись Да, и куда-то вдруг резко пропали Благодаря стараниям К-10 Энейбла и все и просто развалили. На девятку уже взбирается Био. добивает последнего соперника. Счет в матче становится 7-1. Два минуса открывающих раунд. И далее просто, к сожалению, потеря-потерь. Потеря-потерь. Бывает. Что ж можно тут э, еще добавить? Можно добавить, что товарищ Мессив еще пока ни одного кила не сделал. Ну, это так просто историческая справка, так сказать, да. Потому что с момента, как я это озвучил, это уже история. Это уже было и прошло. Ну, пуш точки Б, по всей видимости, вроде как, наверное, намечается, да. Прокинули рампы и странно будет, если не пойдут. Толпятся на радио игроки. Минус от траста, но это уже э, минус в спине из скрипа. Девайс э, пришел сам, так сказать, в руки, что, кстати... По сути, может быть глобально очень серьезной ошибкой. И в результате, да, прокинув рампы, на рампы-то мы и не пойдем. Вот такая вот хитрая идея была у команды импульсивные движения. Выкинуть все гранаты и не, и и не решиться пройти дальше. Ну, да как бы ладно. Бокусим, по энейбл, минус карусель и лалапейн, даблкил. Но минус от К-10, К-10 продолжает... Просто издевательски уничтожать своих соперников. А где био-то в это время? Господи, боже мой, био. Максимально полезный, короче говоря, чел, так сказать, спрыгнул еще и потеряв хп. Ну, короче, просто в чем его полезность сейчас заключается? Где-то, наверное, ни в чем. В момент, когда надо было прожимать как раз-таки траста, который находился вот-вот прям вот здесь на простреле, так сказать... Мы его не простреливали, а потом где-то там Опосля начали шотать, уже когда было В общем-то поздно Бомба устанавливается под девятку а, Ну и понятное дело, что Разбитая каналка тоже как бы достаточно Серьезно символизирует 5 хп, 5 хп Все-таки добивает, успев кстати Потерять 12 хп из своего лайфбара но... но раунд сверх, короче Странный, учитывая, что это был Ну, как бы такой типа форст Если можно, конечно, так выразиться И учитывая еще и что I love music Пошел и просто отдался под соперников э, В скрипе Отдал им девайс, то есть отдал им позиционное Численное преимущество Ну ладно, про пози позиционное преимущество Тут конечно стоит а, Поговорить отдельно, его может быть в общем-то и не было Если поковыряться более детально в матче Но фактически численный перевес В любом случае был еще и был Плюс один девайс, а девайсов 5 изначально команды не было в Дальше сами Начало было, короче, очень хорошее Жесткая прокидка под рампы И надо было заходить По-моему, просто не... Короче, не осилили <реж miten> Не осилили просто разобраться в том, как нужно было правильно сыграть раунд Потому что, ну, много гранат было выкинуто Это экономический удар, так сказать, по своей команде И его нужно как-то было оправдывать, соответственно, рампы надо было пушить ну, либо же фейковать и пытаться выходить на точку А Но в любом случае, ранняя раскидка Всегда свидетельствует о какой-то э, О, как о каком-то Быстром пуше одной из точек Чего, к сожалению, не произошло Ну, а пока потеряли Траста, едва ли не потеряли I Love Music а Вот стоило мне только сказать так Он погибает, и следом за ним погибает Био, 3 в 4, оборона в меньшинстве Но по-прежнему есть, правда, К-10 Который, да, вот Как раз-таки, хотел я сказать, не видит в упор Соперника снизу Лалопейн -Ла и карусель остаются вдвоем. Лалопейн -Ла вроде как успевает пробежать. Карусель однако повый теряет тиммейта. И отдается под Энейбла, дамы и господа. Это 9-1. Какое-то начало, ну, прям, ну, очень жесткое. Помнится, в чатике товарищ Калибри писал мне, что в свое время импульсивные движения. Разваливали команду Которая называется Называлась точнее, да СОД, они же коса смерти Ну вот чего-то сейчас я не вижу на самом деле Мощнецкого состава Либо же настолько новая земля сегодня подготовленная Ну может быть что-то не то с картой Но пока какая-то проблема Как минимум проблема зафиксирована На том, что каждый раунд Мы пытаемся играть точку А а, пора бы, наверное, команде Попробовать а, сыграть Ну, допустим, попробовать сыграть а, Какие-нибудь там Условные Спот Б, например, почему нет Да, точка Б вполне себе тоже интересная точка Почему ее никто не хочет играть В этом раунде, в этом матче, точнее мне странно Траст 81 хп 1 в 4, в целом Соперники все биты и Траст может Как бы такое выиграть Здесь основную опасность представляет, наверное Био, если мы будем смотреть по лайфбарам Но если будем смотреть на девайсе То не будем забывать, еще и что Жичке со снайперской винтовкой Тоже как бы человек опасный Потому что одна пуля, один труп мы все знаем принцип работы АВП Но! Одна пуля Ее еще надо попасть и вот тут как бы Уже вопросы появляются Вот видите, пожалуйста Пожалуйста! Одного забрал Второго не осилил, я же говорил, что Био представляет опасность, потому что у него 100 хп и он может себе позволить играть Более агрессивно, нежели его тиммейты По результату он просто пошел Сыграл в размен с I Love Music как бы все супер шикарно Чинно, как и должно быть а, Оборона пока играет, как на мой взгляд а, Без нареканий То есть отыгрывают раунды, которые должны отыгрывать Конечно, мне немножко жалко товарища Жичке Который в этом раунде Четыре раза умер, пять раз убил Что во много раз меньше, чем тиммейты Но это просто потому, что его позиция практически не играется Он со снайперской винтовкой Сторожит улицу каждый раз Вот сейчас появился Назойливый соперничек, забежавший за красный Пытающийся байтить на себя Внимание, жичке, кстати Который в это время упускает Из виду то, что там могут быть еще соперники Ну, по результату Несколько раз промахнувшись Понимает, что с этой позиции лучше как бы и не играть Ну, как бы Наверное, АВП может сыграть Чуть более профитнее Нежели вот так, но хорошо Хорошо, как говорится, Жичке вот, кстати, нашел новую позицию, с нее сделал минус Пола Лапейну, но получил размен от Траста и К10 еще один минус Догонку Био и Кио, как я назвал его в самом начале, а, в общем, вдвоем, против двоих. Ну, открыт скрипт, можно, в принципе, под, под, под предполагать, что там кто-то да есть И это Траст, 23 хп у него есть, 15 хп у Био Ну и тут, в общем, конечно же, Траст будет играть просто на время Био не может спуститься, а, не, не разбившись Но что, что, что поделать, да, как бы Тут уже, по-моему, Био, я думаю, не случайно упал вниз а просто понимая, что он так или иначе не успеет уже ничего здесь поменять. Потому что, ну, ему нужно по люстре переползти на другую сторону, на противоположную. Аккуратно спуститься на желтый. И оттуда аккуратно еще и выиграть перестрелку и заддефать бомбу. Ну, по-моему, логично, что еще пока он будет лезть по люстре, скорее всего, он уже будет убит в этот момент. Припечальнейшая ситуация. Но что поделать, как бы. Опять же, она не настолько печальна, как ä, можно... Рассматривать эту ситуацию. Опять же, смотря с какой стороны ее, точнее, рассматривать. Даблкил от жич Жички. И один минус от Карусель в ответ. Ну, пока что, в принципе, размен хороший для команды Новая Земля. Наконец-то вроде бы как бы... Хотя бы начали в размен играть импульсивные движения. Чуть-чуть не хватает им а, той самой, что ли, агрессии. Да, вот, которая должна быть у атаки. Они ходят, стреляют. Как-то больше пугают своего соперника, нежели пытаются сделать... Какие-либо движения Например, импульсивные движения, да, как они подписаны Ну вот, собственно, их импульсивные движения сводятся к тому, что они правда поимпульсируют на какой-то позиции Ну а дальше просто идут умирать По одному, что примечательно Но заход на точку А Дорогие мои друзья, на Prefire карусель открывается И Prefire это, конечно, плохо, потому что Prefire все достаточно сильно палит и снимает все Секретности, которые здесь могли бы быть И Нейбл и К10 по минусу Последним остается Месси, который до сих пор Так и не сделал ни единого минуса К моему величайшему сожалению Хочется, чтобы он прям проснулся И воспрял Но что-то идет не по плану Явно счет 11-2 и это 0 на 13 У массивного <laughs> Очень массивно играет Сколько игр сегодня? А, сегодня best of 3 матч, соответственно, либо две, либо три карты. Все будет зависеть от того, какой счет на первых двух картах будет. Но пока что, вот я лично что вижу, да? Я лично не вижу сейчас потенциальные шансы сыграть третью карту. Но мы не знаем, как закончится нюк. Потому что еще будет вторая половина. Не знаем, как в целом закончится карта Тускан, которая будет следующая. Видите, как кусака бы может, да? На Дигле. Я хочу заметить, что это экономический раунд. А там уже девайсы начали появляться, да? Потому что просто, ребята, отдают позиции, которые нельзя отдавать. Нейбл забирает э, карусели, ну и погибает от рук Траст. Все вроде бы шикарно, замечательно. Но на самом деле нет. Все очень и очень плохо. I Love Music и Жичке. Двоем против троих. Лалапейн, Траст и Кусакаба. И вот вам, пожалуйста, дорогие мои друзья, экономический раунд, по сути, на диглах Забирает импульсивные... Те самые. Те самые импульсивные э, телодвижения. 11-3. И последний раунд первой половины, как у нас подсказывает сервер. В общем, после этого произойдет смена. И вот там уже посмотрим, как атакует новая земля. Потому что обороняются они в целом неплохо. Ну, конечно, э, раунд... Э, который сейчас был, это, наверное, темное пятно в истории команды «Новая земля». Если такие раунды будут продолжаться, то карту «Нюк» они еще и успешно отдать даже смогут. Но, с другой стороны, импульсивные движения должны этим пользоваться. Ну, как этим не пользоваться, скажите, пожалуйста. Если соперник ошибается, то на, на ошибках соперника нужно строить свои победы, в общем-то. Кусакабы и Лалапейн по минусу. И вот точку А теперь придется уже выбивать. Выбивать ее всегда неприятно. На нее неприятно заходить. Не надо фастзумить, товарищи Жичке. Да, минус от Траста. И биос К-10 стоит вдвоем, оба на девятке. Ну, типа странный мувмент, на самом деле вдвоем занимать девятку. Ну, сумел К-10 двоих забрать. А что, простите, толку? Счет 11-4. Итоговый счет первой половины полностью удовлетворяет оборону. Не сильно, ну, команду Новая Земля, не сильно удовлетворяет, разумеется, команду импульсивные движения. Но а, вторая половина, опять же, будет проходить а, в сильной стороне для ИМ. И, как бы, наверное, от этого и нужно отталкиваться и пытаться обороняться. Ну, хотя бы так же, как соперник. Желательно лучше, чтобы надеяться хоть на какую-то победу. А, ну, я вообще, кстати, не был бы настолько уверен, что, как вот люди пишут, да, что Нюк понятен. Нет, вообще абсолютно ни разу не понятен. Я хочу заметить, что Новая Земля отдавали такие раунды, которые, в принципе, просто в теории даже нельзя было отдавать. И по результату это говорит о том, что ошибаться они могут быть здоров. Вот сейчас они не сумели взять пистолетку. Ну, предположим, что... сдавать самый плохой расклад вещей, да? Что они сейчас еще и бомбы не поставят. Придется еще два экономических отдать. Это шестой и седьмой. Итого уже 11.7. Разница всего лишь 4 матчпоинта. Не берут девайсный. Не берут форс после девайсного. Придется еще один экономический. Это уже 11.10. То есть одна ошибка может привести к камбэку. И легчайшему, так что не надо раньше времени хранить команду. Импульсивные движения они вполне себе могут, ну на мой взгляд реально могут. Ну, пока у нас с берстов К-10 <связывается> пытается наваливать. О -о -о, и не дали порезать. Не дали. Хотя, с другой стороны, хорошо, наверное, что не дали. Потому что не факт, что К-10 сумел бы зарезать. А вот то, что он э мог погибнуть бы, вот это уже вариант куда менее приятный. Но неплохой в целом раунд, как для экономического. Потому что два живых игрока обороны осталось. То есть э оборона и... Урон экономически получила И без девайсов осталось И, возможно, даже кто-то там может задезморалиться от такого Хотя это глупо, но Какой-то профит от этого все-таки есть а, Правда, конечно, очень сложно предположить, какой Но его можно найти определенно Ну что, масса улица от новой земли Три ФАМАСа, МК И непонятно, что у карусели в руках Траст сбирает Эйлард Карусель на дигле, кстати Лолопейн еще один минус. Даже два, простите, минуса. Еще один прокат траст. И все. Добивают био. Ни одного минуса. Команда Новая Земля здесь не сделали. Ну и 11 7 собственно, пока что ожидаемый исход, который я уже озвучивал несколькими минутами ранее. Важнейший раунд в истории этого противостояния для команды «Новая земля». Вот конкретно сейчас для них этот раунд важен. Они должны его выиграть, если они хотят вообще в этом матче побеждать. Потому что дальше оборона получит уже разгон в своих девайсах. И там уже конца края не будет видно э, фейлом от атаки. Так как все-таки это атака. Но раскидывают, кстати, хочу сказать, очень бодро. Очень бодро, но, по-моему, совершают... Просто великолепнейшую, замечательнейшую, супер-классную ошибку Которую уже совершали ребята из ИМ Это раскидать все позиции и нифига никуда не выходить Просто нифига никуда не выходить Раскидали так мощно мейн, для чего? Да для чего, если в мейн никто не пошел вообще? Траст, находящийся в мейне, кстати, убил Жичке. Ну, как бы вот тут вопрос. Ну, размены. Размены, после которых обороны вроде как остается меньше, но это, как вы понимаете, еще не итоговый а, вариант развития событий. Био разменивается, как десятый добирает кусок бы и счет все-таки становится 12-7. Удается атакующей команде продавить своих соперников и выиграть раунд, но, как мне кажется, сыграно... Ну, как-то грязновато. И грязь здесь это вся заключается именно в том, что можно было бы пользоваться, так сказать, э позиционным удачным раскладом, когда респа достаточно была неплохая под э быстрый выход на А. Да там, в общем-то, и даже под рампы можно было выходить. Неважно, куда можно было бы выходить. Важно ли что, что... Прокинуть миллиард гранат и не открыться под них но это просто неуважение к своим же собственным гранатам, да И какая-то очень интересная стратегия То есть, когда вы выходите Когда дымы уже, например, которые вы отбросили Рассеялись Флешки уже давным-давно э, Перестали кого-либо слепить И тут вы такие выкатываетесь Ну, типа, это странная история Это странненько Траст минус Жичке. Карусель минус Био. И вот, пожалуйста, собственно, классный раунд, да? <laughs> классный очередной раунд от Новой Земли. Ну, я хотел бы, конечно, видеть что-нибудь поинтереснее в атаке. Пока не сильно вижу. Пока я вижу, кстати, ту же самую атаку, которую видел в первой половине. Вот, э, справедливости ради, на мой взгляд. Ну, да, я понимаю, во второй половине сыграно-то всего ничего. Пять раундов. Но эти пять раундов сыграны, ну, абсолютно... Зеркально, как вот Новая Земля э, Видела уже Такие действия от своих соперников В первой половине Зачем же совершать те же самые э, Неоправданные мувы, так сказать, да э, И допускать дополнительный риск Потому что вот сейчас Если не удастся взять 13 Придется еще экономически проводить А готовы ли к этому игроки атаки? Ну вот я думаю нет, потому что это уже 12-10 И при 12-10 Там, опять же, любая ошибка Может повлечь за собой Неприятные камбэки Но, с другой стороны Что я точно понимаю Это выходить без гранат Команда Новая Земля на самом деле умеет Почему я так думаю? Потому что умеют а, Так как они раскидались А выходить решили Без гранат Когда гранат уже не было Ну, К-10 И нет И нет никого, кто бы разменял Жичке Тогда у меня просто один единственный вопрос Зачем он пошел на вилки, если его тиммейты пошли на А? Это единственный, на мой взгляд, еще и причем весьма, так сказать, адекватный вопрос Ну вот, пожалуйста, отдается био И К10, ну, может, может по инфе как минимум забрать оппонента на желтом как бы нет, так, так тогда, наверное, нет Все-таки, 22 хп Траст прекрасно понимает, где находится его соперник К10 не понимает, где находится его соперник До конца раунда 24 секунды, и вот позиция на девятке Кстати, может быть абсолютно нечитаемый. Просто, ну, мне кажется, как бы Все логично, да А откуда, типа, сопернику взяться на девятке Когда Био там был И, ну, все, естественно, он даже не смотрел В эту позицию Все читаемо, понятно ну как бы я вот лично от себя вижу то, что сейчас происходит И все происходит на самом деле вот в таком русле Что а, новая земля сейчас просто получит камоч Неприятнейший камоч, так сказать Но чатик, однако, в большинстве своем голосует за победу новой земли 87% проголосовал за них на ютубе Так что поддержка это, конечно, замечательно Но игроки сейчас как-то слишком вяло и не совсем... Адекватно разыгрывают микромоменты Где-то с ошибками, где-то, конечно, правильно играют Но вот, опять же, мув от э, Жичке совсем непонятен Зачем пошел на рампы, если не было цели Идти э, на точку Б А у тиммейтов явно не было цели Идти на точку Б Ну, здесь, конечно, экономически Можно, в общем-то, сразу Сразу вспоминать Что я уже говорил Дорогие друзья, да, что это 12-10 и мое мнение не поменяется. Насколько бы крутым стрелком и нейбл не был. Ну, Конечно, здесь просто его тупо массой задавили, так сказать. 12-10. Разница в два матч И по экономике у атаки ну, вроде как должна была восстановиться. Да, учитывая то, что бай дешевле. Поэтому и восстанавливается экономика быстрее. Но есть, конечно, неприятненькие моментики. Не есть они. Вот никуда от них не денешься. То, что хоть и экономика восстанавливается быстрее, но уже отдали, во-первых, экономику э, тим э, соперникам, господи, хотел сказать, тиммейтам. Э, соперники получили экономический буст, да, то есть там уже пошло закрепление денежное. Э, чего нельзя было ни в коем случае, конечно, допускать, если хочется побеждать. Вот опять флешка вылетела из желтого, но... Очень долго карусель при этом жил <laughs> Очень долго Но вот сейчас грамотно вышли Вот справедливость ради Кладу руку на сердце Все как и должно быть у атаки на карте нюк То есть они раскидали и вышли То, что надо было делать всегда Поэтому такие, конечно, действия, как правило, будут влечь за собой Победу все чаще Но не нужно по-прежнему, как я уже говорил Списывать со счетов ну, очень долго жил Ну, ты смотри, там флешка вылетела Хаешка вылетела, дым А они просто решили выходить не из желтого А все дружно из скрипа пошли Поэтому, а он-то сидел, получается За ящиком со стороны желтого, а не со стороны скрипа И поэтому его очень долго Не могли увидеть, и в результате он очень долго жил Но, тем не менее Очень долго жил, но все-таки погиб Вот это, ой, какая хорошая Хаешка, слушай Хорошая хаешка Единственный, кого не коцнуло, это ХАЕшка. Это Жичке. Кстати, непонятно, почему его не коцнуло. Видимо, стоял дальше всех. Ну, очередной обоюдный девайсный раунд. И Лалапейн минус Нейбал флешечки под выход. И Пио выходит и погибает. Интересный достаточно выход. Минус от Лалапейна. И Кусака бы там тоже настрелял уже целое множество соперников. К10 последний. Опять же, по нему есть более чем... Миллиард информации Все прекрасно знают, что он был последний раз Где-то под рампами, где-то под радио Ну и, естественно, за ним просто Выезжают соперники Счет 13-11 С одной стороны, я, конечно, рад Что вот сейчас идет камбэк Но не с той точки зрения, что мне хочется Чтобы новая земля проиграла там Или кто-то там импульсивные движения выиграли Нет, совсем нет Просто потому, что я же хотел увидеть сегодня интересный КС Я его вижу Я его вижу Просто, как я в первой половине еще говорил, никогда не забывайте о силу сторон. Ну, на обороне это сильная сторона. Тут просто все. Тут не нужно ничего особо-то выдумывать. Все предельно ясно. В обороне команда играет... Опять же, мы еще не знаем, чей это пик. Допустим, может быть, это выбрали, например, Новая Земля. Может быть, массивные движения. Непонятно, короче, кто это выбрал. Сам факт, что распикались, ребята, я забыл уточнить, кто какую карту пикнул. Ну, единственное, что мы точно знаем, что Десайдер никто не пикал, и это даст 2. Но вот Нюк и Тускан, кто-то же ведь определенно выбирал. И интересно, кто. Массивный, ну, навряд ли вытащит, честно сказать, потому что 3 на 20 статистика все-таки говорит... Обо многом. И вот, пожалуйста, минус от био. 14-11. Ну, потихоньку-потихоньку вроде какое-то телодвижение все-таки идет в сторону победы от Новая Земля. Но не уверенно, во всяком случае, на данный, конкретно на данный момент времени, не сильно похоже на то, что это будет, вот, правда. Что я имею в виду, выиграют. Потому что... Соперник тоже барахтается, барахтается, будь здоров Хотя, правда, в предыдущем раунде вообще ни минуса не сделали Но раз на раз не приходится, вы, думаю, это и сами знаете Сейчас же, дорогие мои друзья, наконец-то услышаны были мольбы Руслана Который в чате просто скандирует «Душите улицу» Всей командой, кроме Био, отправились на... Природу на шашлычки Так сказать, да, ну и тут Лала Пейн С разменом погибает, однако этот размен Позволяет игрокам Атальке, в общем-то Продвигаться дальше, чего и следовало Добиваться при Этих Выходах через улицу Тем не менее, Био, кстати, в спине был Убит и массивный трасс вместе с Каруселем остались против тройки соперников Это I Life Music, и Nable К 10 Ну позиционно, вот вам Пожалуйста Размен, размен у нас позиционный сейчас произошел Ох ты, К-10 Подхватил практически на лету соперника Крусель последний Пытается догнать К-10 Но К-10 даже на шифте все равно быстрее, так сказать Вот она карма, дорогие друзья Карма во всей ее красе Потому что К-10 убил соперника, не дав ему даже спуститься с девятки и сам умер точно так же Enable добрал каруселя И это 15-11 Ну, в целом, новая земля себя обезопасили Да, матчпоинт они взяли Проиграть в основное время они не могут Они могут отдать 4 раунда И дойти до овертаймов Вот такая вот нехитрая история Тут задержка меньше, да, павук на твиче задержка меньше Ну, кстати, не сильно Прям не сильно меньше YouTube сейчас выпустил у себя какое-то там обновление своих движков для стримов. Поэтому и на YouTube на самом деле сейчас тоже задержка стала буквально там, я не знаю, наверное, секунды 4, может быть 5. А, ну а на Твиче 2 секунды задержка. То есть прям почти то же самое. Но все-таки есть. Разница я имею в виду. Массивный. 2 хп остается перед смертью попадание в голову Жучки. Отличное попадание. Вот вам, пожалуйста, то, то чувство, когда последнее место в команде. Ну, возможно, сейчас подтолкнул свою команду к победе в раунде. И к потенциальному камбэку, да, потому что, ну, типа, это странно диглы, но диглы уже импульсивные движения выигрывали у своих соперников, кстати. То есть новая земля уже проигрывали раунд, когда их соперники играли на диглах. Но это, видимо, не тот случай. Лала Пейн, дорогие друзья, 1 в 3. Очень непростая история для Лала Пейна. Девайс да, забрать не удастся, потому что все девайсы... А, ну, принес Enable девайс своему товарищу а, напротив, так сказать. Но I Love Music не позволил забрать этот девайс. Счет становится 16-11, дорогие друзья. Победа на первой карте. Достается коллективу а, «Новая земля».